Представляем вашему вниманию галоши диэлектрические. Голоши являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и при отсутствии осадков на открытых электроустановках напряжением свыше 1000 вольт. Голоши предназначены для эксплуатации в температурном интервале от 30 до плюс 50 градусов Цельсия. Размер галош 307 по метрической системе, что соответствует 47 размеру обуви. Высота 12 сантиметров. На каждой галоши стоит штамп с датой испытания. После использования галоши должны быть очищены от грязи и высушены. Голоши должны храниться в складских помещениях при температуре от 0 до 25 градусов. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, воздействия масел, жиров, бензина, кислот, растворителей щелочи, воды или каких-либо других веществ, разрушающих резину. Периодичность испытания галож диэлектрических потребителям один раз в 36 месяцев.